Всем доброго времени суток, с вами Каттамхаля, обновление 1.16 Ну, в основном это такое косметическое обновление, касается балансных изменений э на картах Ну и для большей наглядности, здесь у нас есть картинки, было-стало, да, одно дело услышать и совсем другое дело увидеть Так оно будет более понятно Так, первые изменения у нас коснутся линии Зигфрида Добавлена позиция с бункером для нижней команды, позволяющая контролировать поле и проход к городу, так же, как и с позиции верхней команды. Ну, учитываем, да, у нас все-таки ПВП игра, то есть играют люди против людей, ну, все понятно. Поэтому карты, по большей части, все-таки должны быть, ну, не то, что прям зеркальными у нас в игре, этим, в принципе, не отличается. Но для большего баланса, все-таки, да, примерно позиции должны быть похожи, что для одной команды, что для другой. Ну, вот это изменение на это и направлено, Да, с той стороны был бункер есть, а с этой не было. Теперь будет и там, и тут. Второе изменение изменен Заезд в город для обороняющейся и атакующей команды в боях типа штурм. То есть, не знаю, вот это, ну, тут видно, да, более комфортно будет заезжать в город. Меньше риска, чтобы получить плюшку с той стороны. Но, да, если написано, что только для режима штурм, значит в обычном режиме так и и так и останется. Получается, как и было, что ли? Ну ладно, не знаю, там уже в игре будет понятно. Следующее. Езда по развалинам теперь более плавная и комфортная. Ну тут видно немного, да, там вот эти кучи, не знаю, что это за куча-куча земли, там вот бункер тоже немного сдвинулся туда в сторону, то есть здесь теперь проще будет проехать не, не прыгать вот по этим, получается, колдобинам. Ну и чем больше танк тем сложнее ему тут было кстати да, вон там еще видно что убраны определенное дерево там стоял даже по моему ну, дерево и куст что ли в общем да заезд плавнее но зато теперь маскировки меньше с этой стороны улучшена позиция для защиты в городе для нижней команды О, вот это изменение я считаю правильным Потому что если я попадал на эту карту На нижний респ вот, ну, Особенно на тяжелом танке Ну или да, на среднем, который позволяет играть от башни Вот эта позиция такая ну, Достаточно удобная Ну бывает конечно ситуации Приезжаешь, а с той стороны никто с тобой перестреливаться не хочет, не хочет. Ты стоишь тут Что-то там да, ждешь и... А никто не едет и не едет И так бой потихонечку Проходит, но все равно здесь Теперь более комфортно будет играть вот башня получается. Так, убраны несколько деревьев, которые позволяли противнику вести стрельбу по нижней команде, оставаясь не обнаруженными. Кстати, вот это как раз тоже касается, получается, предыдущего изменения, потому что вот это место тоже отчасти вот здесь простреливалось, получается. Ну, кто играет, тот... Знает, думаю, да, вот здесь такие два Дерево какая-нибудь, ПТ-шка могла подъехать Их повалить и спокойненько настреливать И при этом не попадая в засвет Ну, если, конечно, хорошая маскировка, да Есть у нас ПТ-шки, которым эти деревья В принципе не помогут У которых этот показатель Так сказать, хромает Так, также здесь были изменения Так, изменены точки Первоначального расположения техники Для боёв типа штурм Чтобы атакующая команда могла лучше контролировать Большую часть... Карты. Ну, тут получается просто, да, вот, на... было у нас, как бы, ну, два респа с, с левой и с правой стороны от базы появлялась команда защищающихся. Ну, теперь их сдвинули в одну точку, туда вон взад, в за, за базу. Чтобы атакующей команде были было проще и быстрее занять какие-то выгодные позиции. Так, следующая карта у нас, которая претерпит изменения, это Эрлинберг. Так, смотрим, часть здания ниже Убрана для повышения взаимодействия Между сторонами Ну, тут прям, да, видно Часть дома отпилили Ну, теперь, да, вот команда Получается, это с нижнего резкого Будет сложнее, да, вот на эту позицию Вот сюда вот заехать Можно будет при, да, этом Ну, попытке, да, вот проехать Там как раз вот налево, если смотреть Там получается мост И вот здесь вот такая насыпь Сюда тоже можно было иногда на тяжелых танках заехать и да, перестреливаться с противниками на другой стороне реки получается этой, но вот чтобы сюда теперь проехать будет проблематичней, здесь может быть прострел, можно можно получить, в общем ладно, смотрим дальше. Модель дома заменена для снижения вероятности дальних прострелов по машинам, пересекающим реку. То есть здесь был такая одноэтажная маленькая хибарка, теперь будет полноценный трехэтажный домино. То есть, да, пересечь реку Будет меньше шансов вот оттуда с горки А то там тоже, да, любят какие-то ПТшки Ну и вообще, кто попало там по, по, по кустам сидеть И вот здесь вот Будет им проблематичнее стрелять Ну, как, как разработчики написали Тем, кто пытается пересечь реку Так, внесены балансные правки Чтобы игровой процесс на некоторых позициях Стал комфортнее Ну, смотрим, что тут Ну, это опять здесь в основном касается Вот этих вот обломков Они немного, да как бы здесь. Ну, чтобы, опять же, от башни, да, было комфортней играть и как раз перестреливаться вон с игроками, которые с той стороны также будут стоять за этой кучкой земли. Так, еще... А, ну вот, еще здесь одно такое же изменение, тоже добавлена такая насыпь около здания, ну, опять же, чтобы ком... ну, корпус было удобно прятать, при этом не подставляя его вот под вражеские выстрелы. Так, Затерянный город. Изменено расположение базы для захвата в боях типа Штурм. Кроме того, под фундаментом недостроенного здания внизу выровнен рельеф. Это изменение также актуально только для боев типа Штурм. Ну, здесь, если посмотреть, видно, что база защищающейся команды была больше вот так, ну, не больше, а вообще смещена практически в город, и теперь получается атакующей базе... Да, проще ее будет захватывать Здесь есть всякие здания, вон укрытия Теперь, ну, они в принципе и были Но база теперь, да, то, то, то она была Получается вообще в чистом поле И базу захватить не представлялось Возможным, пока все противники не уничтожены Потому что здесь со всех направлений База простреливалась Да, теперь есть вероятность Что можно просто заехать Встать на базу, тем самым вынуждая противников На какие-то активные действия, чтобы база, Захват с базы сбивать Ну и получается это Повышает шансы на победу Атакующей команде вот, да, На этой карте в этом режиме боя Так, другие карты Тип боя штурм теперь доступен на следующих картах Карта Редшир и на карте э, Степи Так, следующее едем Это финальный сезон ранговых боев 21-22 года Во время общего теста Третий и завершающий сезон ранговых боев 21-22 будет доступен в тестовом формате До 7 февраля а, блин, получается, то бишь, до сегодняшнего дня, ну, новость вышла, это еще по-моему, 3 числа, ну, и общий тест, да, там начался, когда тоже, наверное, возможно, 3-го, если честно. А, не знаю, за компьютер уже что-то давненько не садился, времени не было, работал, работал весь в поте лица. Вот только сейчас до компьютера добрался. Так, что здесь еще про это пишут? После ее завершения вы сможете оценить доработанный наградной экран для выбора усовершенствованного оборудования в рамках годовой награды. Станьте одним из первых тестировщиков и оставьте свой отзыв, чтобы мы смогли сделать ранговые бои еще круче. Не круче, то а, есть, скажем, еще лучше, как звучало бы больше по по-нашемски. Так, изменение параметров техники СССР, ну тут, кстати, как-то Не особо, да, прям такие какие-то есть изменения Вместо танков Т-44-100, это, по-моему, который Дается за подключение от Ростелекома Тарифа игровой Да, вот не знаю, что вот это значит В скобках здесь у нас буквы РБУКМ, но ну, это возможно, да в... Ну Не знаю, да, это, наверное, были как танки Т-44-100Р, т 44, т -44 б Возможно Будет добавлена машина Т-44-100 Игровой С теми же ТТХ То есть да, вместо этих всяких букв Будет просто игровой Этот э, единый танк Для всех подписчиков Тарифного плана игровой Все достижения, награды, статистика, оборудование, экипаж И элементы внешнего вида Сохраняются и переносятся на новый танк Более подробная информация о машине А также детали переноса Появится в релизной статье обновления 1.16 То есть все остается прежним, ТТХ прежнее Только меняется немножечко название А так как был, да, пишет новый танк Какой же он новый тогда? Так, Чехословакия Для тестирования супертестерами добавлена машина ШПТК ТВП-100 Все, больше ничего здесь про этот танк Ничего, никакой информации нет, ну, возможно, потом, да, в логи разработки, там или где-то появится, тоже посмотрим, что это за машина. Ну, дол должны, пока что вроде этой информации еще не было. Прочие изменения. Добавлены ресурсы для седьмого сезона боевого пропуска. Сезон станет доступен на следующих итерациях общего теста. Скорректированы визуальные и звуковые эффекты выстрела, попаданий и перезарядки у однотипных орудий. Теперь они одинаковые. Технические характеристики остались... Прежними. Ну вот вроде и все пока что что на данный момент разработчики рассказывают про обновление 1.16. Ну как я и говорил, да, в основном оно косметическое, ну как косметическое все-таки, да, балансное, потому что, да, меняются на картах некоторые позиции и в принципе это иногда вносит достаточно серьезные э, изменения, да, особенно в поведении игроков в бою. Тем более там, ну, в основном это идет в сторону все-таки улучшения определенных позиций, ну, где-то может ухудшение да, вот там где-то, бац, деревья убрали, а кто-то скажет, блин, это была моя любимая позиция, я любил сидеть, да, за, за этим кустом, а его убрали, вот, разработчики, сволочи, ну, по-любому, потому что не может быть так, чтобы все были всегда довольны, да, кому-то хуже, кому-то лучше, ну, ничего, не поделаешь. Изменения какие-то должны происходить, нельзя, чтобы стоял на месте. Прогресс должен...